Мы идем дальше. У меня еще для вас э, припасено вообще самое сейчас будет такое ого материал. Ого материал будет базовые принципы вокала, базовые принципы вокала э, в студию. Это натяжение работает. Точка. Я сейчас э, да, упражнения есть на YouTube-канале, кто не запомнил, в моих видеокурсах. И сейчас я вам коротко расскажу про каждый принцип, как он работает, реализуется. Более подробные видео-уроки у меня есть в курсе «Успешный вокалист». Кто будет заинтересован, я позже расскажу, как купить курсы со скидкой в 90%. Ну а сейчас идем ко второму принципу. Он самый легкий и самый понятный. Работа – это термин по методике «ИВИТИ». А в простонародье улыбка. То есть, вот вы начинаете петь, поставьте вот так ваш рот. Растяните уголки рта в стороны, оголите чуть верхние зубы, нижние. И вот в таком положении вы поете. Все, Так звук будет звучать гораздо лучше. Допустим, я спою фразу «развели мосты». Без работы, потом с работы, и вы услышите разницу. При этом больше ничего я менять не буду. «Развели мосты». Развели мосты, развели мосты, развели мосты. Звук звучит ярче, светлее, добрее, да, он не такой унылый. Очень часто людям всего лишь нужно поставить работу. И Когда вы ставите работу, вы оказываетесь в узости гортанной, и оказываетесь в правильной певческой позиции. При этом не надо сильно вот так улыбаться, да, то есть это ни к чему. На высоких нотах, да, нужно открывать широко рот, подтягивать, но это уже следующий этап, мы пока э, на базе с вами да, сидим, на базе. Поэтому можете прямо сейчас попробовать ну, какую-то фразу из легкой песни, спеть с работой и без работы вы услышите колоссальную разницу. Я помню, у меня пришел ученик на индивидуальный урок, он записывает песни в стиле рэп, песни, но там нужно еще и петь. Ну, то есть там такой у него рэп не такой жесткий, как у известных представителей, более мягкий, да, более попсовый, как он сам его называл. И он вот мучился, ходил там на уроки к педагогам, не понимал, как ему вот получше сделать и он пришел на следующий день у него запись я говорю давай быстро быстрые методы пой на улыбке он просто обалдел насколько это сработало для него и звук пошел совершенно другой потом он мне позвонил на следующий день благодарил вообще это супер это просто ну, такой лайфхак почему никто мне раньше об этом не говорил то есть если вы будете петь теперь все время на работе все будет круто да, вот, попробовал, голос звучит намного ярче, громче, даже звук чище стал. Ну вот, правда, ребят, это, ну, такие вроде бы мелочи, да, но это вот те нюансы, те вокальные секретики, о которых, возможно, ну, там, педагоги где-то молчат, где-то, может быть, ну, вот, об открытом доступе не рассказывают, да, потому что а зачем же тогда людям ходить на индивидуальные уроки и так далее. Но, конечно, вы должны понимать, что если вы будете только все время петь и улыбаться, но в корне эта ситуация не изменит. Поэтому вам нужно натяжение. Вот в начале э, вебинара и презентации я показывала вам моего ученика Александра Орлова, э, который является э, солистом кавер-группе, да и поет на днях рождения наших звезд Эстрады. Так вот он меня просто благодарил пять уроков подряд за натяжение. У него были некие вопросы по высоким нотам, так вот мы их решили натяжением. Понимаете, высокие ноты решаются освоением базовых принципов вокала. Вот так бывает. Да, Но на высоких нотах мы натяжение удваиваем. Как вам прочувствовать натяжение? Найдите что-то стрейчиваем какую-то резинку, возможно, для волос или ну, вот эти есть резинки для фитнеса и попробуйте ее потянуть. Если рядом с вами кто-то есть, возьмите его за руку и тоже вот, ну, попробуйте потянуть. Ощутите вот это натяжение в такой связке с сопротивлением. То есть вы кого-то тянете, он вас тянет на себя, и вы вот ловите это сопротивление, и в нем образуется натяжение. Да? В чем будет у вас в звуке сопротивление? Вы вроде бы, ну, мыслями, да, понимаете, что вы поете вперед, вот перед вами люди, аудитория, вам нужно вперед петь. Но звук надо тянуть будет назад. Тогда вы создаете сопротивление, которое образует натяжение. Все логично. Я очень люблю логику. Задавайте вопросы каверзные, я буду на них отвечать, используя логические суждения. Очень это люблю. Да. По поводу улыбки идут комментарии еще, да, работы базового принципа, что это очень круто. И звук идет другой. Так вот, ваша задача ощутить, создать искусственно внутри себя это сопротивление. Таким образом получится натяжение, и звук будет другой. Возьмем слог «на». Звук «н» хорошо тянется. Мы его возьмем, знаете, в такую английскую манеру с буквы «ng». «morning». Да, вот туда. и будет слог на, покажу, через натяжение, «На «На я делаю такую оттяжечку, вот это состояние вам нужно поймать. Пробуйте на слог на, это уже сложные вещи, это, ну если у вас сейчас получится, будет супер круто, но Этим нужно заниматься, прям прорабатывать на многих упражнениях. Представьте, что у вас в руках какая-то резинка вы ее тянете и прочувствуйте вот эту оттяжечку. Кто сделал, у кого получилось, кто прочувствовал, пишите плюсики в чат. И когда вы будете петь будете также создавать это сопротивление, будете создавать это натяжение. Попробуйте сейчас любую фразу, прям сильно чувствуется, как тянется звук, да, да, да, очень правильно. Еще комментарий по работе и улыбке. Лицо стало болеть. Возможно, слабые мышцы, но если у вас есть проблемы с тройничным нервом на лице, будьте очень аккуратны. Почему я так вот <laughs> прям говорю про конкретный диагноз? У меня периодически воспаляется вот троничный нерв. И улыбка, конечно же, способствует этим вещам. Будьте аккуратны, если вы знаете, что у вас есть вот проблемки такие. Реально будьте очень аккуратны. Это, кстати, одна из причин, почему я сейчас сама не очень много пою. Потому что если я буду петь каждый день, я не смогу вести уроки, потому что я буду лежать в кровати и греть на свою правую часть лица. Вот, есть такие, да, ограничения. Но, тем не менее, будьте аккуратны. Просто, если у вас есть такая проблема, реально будьте аккуратны. А в остальных случаях, ну, просто временем. Потихоньку, потихоньку, да, вот если мышцы слабые, потихоньку работайте, все будет укрепляться и э, будет уже, э, ну все нормально, все нормально. Угу. Так, можете ставить себя экран, когда показывать упражнение, чтобы видеть мимику. Вообще, да, могу. Давайте, сейчас я сделаю, да, вот сейчас у вас появится крупный план должен будет у вас появиться, да. Я крупным планом. Смотрите, работа, вот, еще раз покажу. Вот работа, разводим уголки рта в стороны. Оставляем работу, это же базовые принципы вокала, мы их все должны использовать. Оставляем работу, делаем натяжение. И теперь пою фразу «развели мосты» без работы, без натяжения. Развели мосты с работой, с натяжением развели мосты поднатянула еще развели мосты звук меняется Он у меня даже идет в другую точку в другую точку Точка. это у нас верну быстренько презентацию это третий принцип вокальный понимаете они все между собой взаимосвязаны ребят не работает одно без другого то есть работа она прям быстро вот улыбка вам дает такой эффект и результат но если вы не используете натяжение, чего-то не хватает. Если вы не используете точку, тоже чего-то не хватает. Понимаете? То есть ну, очень такие интересные э, моментики, интересные моментики, ребят. Точка ⁇ это то место, куда вы направляете звук. Фокусируете звук. Если он у вас вот так летит, непонятно куда, в непонятном направлении, вы не осознаете, куда вы его отправляете, все, не будет фокусировки звука. Не будет этой фокусировки. Да? То есть, если я вам говорю, поднимите руки вверх, вы поднимаете вверх. В стороны, в стороны и так далее. Также со звуком. Вы должны понимать вообще, в принципе, куда вы можете направить звук. На корни верхних зубов, в твердое небо, мягкое небо да? или в нижнюю челюсть. От чего зависит точка. Точки разные у нас от вокального приема. Белтинг – это твердое небо, микс – это вот здесь. Фальцет – это голова. Субтон это нижняя челюсть. То есть это все кажется о много всего. Но это все реально освоить. Это все реально освоить за 2-3 месяца полноценной, хорошей работы. В моем курсе Успешный вокалист все про базовые принципы, все есть про, соответственно, вокальные приемы, проблемы никакой нет. Включаете, смотрите, работаете, и все у вас будет супер. Да, то есть ну, проблемы реально никакой нет.